Друзья, всем привет, всем доброе утро. Мы только что пришли завтрака, позавтракали. Раненько мы сегодня ходили на завтрак. Дети проснулись рано и сразу торотят нас. Быстрее, быстрее мама кушает. Но им не кушать надо, им нужно как можно быстрее выбежать, посмотреть. Не осталось ли случайно сдачи в автомате, который стоит прямо под нашим подъездом. Они бдят этот автомат. Ну, а потом пойти у нас по утрам выдают. Горячий шоколад, и нет горячий шоколад, булку макают. Вот это весь, весь и завтрак. Горячий шоколад с булкой. Испания три дня гуляет. Вернее, не Испания, Мадрид, по-моему, гуляет три дня, да, то, что это праздник именно Мадрида. Праздник святого Исидора. Я тут немножко изучила, почитала. Интересные традиции, интересный праздник. сам святой Исидор славился тем, что обладал способностью находить воду. И обязательно когда ты приходишь в какой-то парк, где происходит гуляние, ты должен напиться воды в источнике. Также ты можешь попробовать, не знаю, они, раздают, либо у них это продается, баранки на ярмарке и лимонад. Но лимонад пишут, будьте осторожны, особенно мамы, у которых есть детки, которые захотят напыть своих детей лимонадом. У них лимонад немножко отличается от нашего. Здесь лимонад на основе вина, поэтому это лимонад считается алкогольным напитком. И сегодня хотели поехать на Плазу «Ты Майор, все это увидеть. Пошел дождь сейчас, но дождь вроде не затяжной, должен закончиться скоро. Посмотрим. А завтра тоже планы поменялись, завтра мы хотели в другой парк поехать. У нас пригласили на детский день рождения, поэтому сейчас поедем выбирать какой-то подарок, вообще даже не знаю, что купить. Мальчиков же тут друзья появились, поэтому ну как, как отказать в детском дне рождения невозможно его пропустить, потому что они тут уже между собой договорились, мальчишки, уже тут мамы начинают застыковывать, что завтра едем на детский день рождения в парк и сейчас поедем выбирать все, дождя как и не было он Даже солнце И бассейн уже работает В субботу-воскресенье на выходные Его открываются 11 часов Хочу зайти в соседний подъезд Мне интересно, как у них здесь все устроено Ух ты, у них диванчик здесь. Картина А, здесь все не так И груша по дивану Смотрите, как симпатично И 4 лифта, у нас два там лифта Прикольно лестнице, и дальше по коридору можно попасть в наш номер. Пойдем. Я зашла чисто из любопытства. Интересно. 70 евро. Такая киса. Так, а тут еще у нас скалился кто-то зубками. Как тут нажимать? как? О, господи. Смотрите, сколько динозавров. Я не выдержу сейчас. Дети все хотят. Я говорю, мы ничего не покупаем, мы ищем подарок. И скидок нет вообще. Губка бай. Ну другие, скажи, тут игрушки. Все другие абсолютно вроде смотришь по общему плану да, коробки вроде яркие как и у нас но не такое да все все другие это плута а кто это корабль сокула 88 евро ребята и, И нам негде. Куплю, а что у тебя вам? нету столько денег. А? Что, ну копи. Здесь а, много а Микки Мауса, вот все что Диснеевское. А, И это шмити скорее всего интерактивные. да, что-то делают, нажимаешь. Куда только не знаю. Ага, ну маленький, понятно. О, картошка как у нас. Это, крас... валя... да. Валяется, это Красный Филизе. крест приносил такое играть детям. Потата Кто смотрел бумажный дом Смотрите о них Видно популярны были игрушки Я думаю, что он обогатный Последний Я думала, все гуляют Все в парке Нет, Посмотрите, сколько испанцев здесь бродит Это первая половина дня Сколько сейчас время 11.30 утро. А народ по магазинам. Ну и мы тоже сюда. Господи, сколько у них тут технутов, бобовых. Фасоль такая. Фасоль в перебитом виде. Это это, это уксус, скорее всего. Такая фигня. Это... Вот. Вот. Что это? Чечевица или что это? Господи, одни бобовые. Дарок не купили, но взяли Ору, взяли Чупа-Чупс. Это на день рождения большой Чупа-Чупс мы дарили это Яну. Нет, это не твой, детская шампанская. Мы только вышли из магазина. Мы, я не знаю, сколько времени провели в магазине, я уже задолбалась. В общем, вот такого робота мы взяли. Мы поскидывали фотографии из детского магазина маме, и мама выбрала вот такого такой трансформер, захотел ребенок. Держи. Может? В парке. На подарок. Куда а, да? ты открываешь? Это мы дарим. У меня уже большие шипу Сейчас, подожди, сюда. Так, мальчики, давайте поздравляем. Давай, Владик, подожди, пусть тебя уже поздравят, потом Юху. Давай. Держи, Чупа, Чука. Принимай подарки, да. С днем рождения тебя, расти большой, у тебя необычный день рождения, ты представляешь? Ты находишься на сколько высота? 650 метров над уровнем моря. Это очень высоко в горах. Ты представляешь, какой у тебя высокий день рождения. Но ну, вот ты такой богатырь, у тебя и богатырский день рождения. И чупа чупс такой. Я тебе желаю здоровья, желаю тебе хороших друзей, много игрушек. Пусть у тебя все получается Хорошо? С днем рождения тебя! Давай подарки, дайте. Это робот-трансформер, книжки Ой, тебе. еще 10. Леша, Давай, и еще, еще а один А, нет, потороги. А, да. Все. Смотри, это еще не все. И вот тебе денежка, это 10 евро. Ну, мама говорила, ты финал хочешь, но ты сам решишь, что это сделаешь. Хорошо? Ребенка, не закрыли Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Задавай. Молодец. Мы же дома нагулялись, хорошо было сегодня, очень хорошо, так как-то по домашнему, хотя мы все друг друга ну, практически не знаем. Мы чужие люди, а посидели как будто какие-то очень близкие родственники, круто. И взрослые круто посидели, и детям было весело. Все хочу поздравить с нашей победой, победой на Евровидении. Всем спасибо большое, кто переживал, кто ждал победы, кто голосовал это приятно, очень приятно и еще одна хорошая новость сегодня позвонили и сказали что приезжайте за посылкой помните я рассказывала, что я не могу здесь купить ни бор, ни спирт, ни салициловы ни настойку календулы, у нас это все в большом количестве и копейки стоит и по итогу ну, мне сказали Аня, даже не ищи не найдешь здесь такого нет поэтому мы решили заказать из Украины папа нам все организовал, все собрал и посылка уже здесь, поэтому во вторник поедем заберем. Это был пробный вариант, следом еще идет одна посылка. В общем, все круто, доставка работает. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо за внимание, за ваши пальчики вверх. Не забывайте нажимать кнопочку подписаться. И всем пока-пока, до скорой встреч. скоро увидимся.